Приветствую всех подписчиков гостейного канала. С вами Лен Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня на обзоре у меня халявный облачный майнинг Grizzly бит, где нам при регистрации дают бонус 200 USDT и за каждого приглашенного 5 USDT. Ну, вот так вот он красиво выглядит. Значит, Здесь описывается бонус. Ну и все такое здесь инвестиционные планы, так как это понятно, что инвестиционный майнинг, но тем не менее нам дают без вложений зарабатывать. И как меня уверил мой пригласитель, он дает вывести также абсолютно без вложений. Так это или не так покажет время значит ну, здесь такого нет ничего здесь все это описание партнерская программа ну, последние депозиты выводы ну, поднимемся вверх значит здесь партнеры, вопросы, ответы, новости, маркетинг нам не надо. Есть баунти программа если мы кликнем, можете принять также участие в баунти программе Вот, здесь видео YouTube, Facebook, Twitter, TikTok и Telegram. От 50 центов до 1000 можно как бы принять участие. Регистрация здесь наипростейшая. Так, логин, пароль, повтор пароля, email, галочка уже стоит по умолчанию. Кликаем «Зарегистрироваться». На почту вроде мне ничего не приходило. Уход по логину и паролю русского языка, как мы видим, здесь нет. Давайте зайдем в кабинет. И погуляем по кабинету. На балансе у меня 42 цента. Значит... Но здесь такого ничего нет. Далее здесь инвестиции нам не надо. Мой инвест сразу вот эти 200 долларов, которые нам дают бонус, они в работе. Никуда кликать не надо. Они сразу уже запускаются и начинают приносить прибыль. Также здесь реинвест можно сделать. Давайте переведем на русский. Так. Вывод средств. Значит, смотрите, друзья. По, по выводу. Так. Минимальный вывод отсюда без вложений 5 долларов. Но здесь много платежных систем. Нужно выводить на трон. Значит, смотрите. Бонус USDT Бонус есть просто USDT-TRC20. Видим, да. Но здесь еще есть бонус USDT-TRC20. Вот именно вот на этот баланс, как бы с этого, мы будем, когда у нас будет достаточно средств, с этого баланса мы будем выводить денежные средства. Но остальные монеты нам не надо. Здесь история транзакций. У меня пусто. А, здесь вот идут начисления. Вот бонус. Я зашла 4 декабря. Значит, 200. Сразу они в работу пошли. Ну, пришло. Я не рекламировала. Просто у себя на канале выложила. И все. И два человека пришло. Как бы. Вот. Значит, мои рефералы. Находится наша партнерская ссылочка, видим. И вот у меня два человека пришло. Значит, теперь мои кошельки. Много платежек здесь. Также, как я сказала, USDT TRC 20. И есть бонус USDT TRC 20. Здесь нужно как бы... да да, его нужно прописать. Я ничего не прописывала. Сейчас буду делать все в режиме онлайн. Копирую адрес. Так, и теперь отставляю. Адрес. Вот он мой адрес. Видим, да. Бонус. Если вы будете захотите там инвестировать, это уже ваше право. Но имейте в виду, не сюда адрес вводить, а именно бонус, чтобы мы могли вывести клику Сохранить кошельки. Все, кошелек я сохранила, да? Далее идут баннеры. Такие вот. Всевозможные красивы. красивые. Также баунти-программа можно принять. Я попробую принять. Здесь, в принципе, ничего такого нет. Я почитала про YouTube. Что там должно быть подписчиков, просмотры. Просто записать видео и отправить на рассмотрение. 48 часов они рассматривать будут. Так, далее. Здесь у нас что? Я тикет. Возвращаемся в аккаунт. Он нам тоже не надо. Это халява. Что нам тут? Ну, в настройках тут нет ничего. Изменить пароль. Ну и выход. Мой аккаунт возвращаюсь. И вот сюда будет капать, как бы у нас наш баланс. Можно попробовать абсолютно без вложений, даже заходить не надо. Я вчера вообще про него забыла и как бы временно не утратить не надо. Ну а попробовать может даст вывести, добренько. Но не даст, выкинем его. Вот. Хотите заходите, хотите нет. Это ваше право, я с вами поделилась, поделилась ну а решение принимаете только вы. Но здесь ничего сложного нет ну, в принципе, на этом и все, что здесь уже все показала, рассказала. Вот, Всем удачи, больших заработков, берегите себя и своих близких. До новых встреч!